Вода, наша любовь ртуть, кто виноват, не уловить суть, да я смогла эту закрыть дверь. Что скажешь ты? Теперь не воглянусь, не оглянусь, слезы глаза шкут, Это дожди сердце мое. Ты думал, что я день, а я оказалась ночь Ты думал, что я день, а я ухожу прочь Я думала, ты есть, не верила с нам в сна Я думала, ты здесь, а ты где-то там-там Перечеркну, переживу Это люби свет Нам не найти ответ Не углянусь, не оглянусь Спрячу от всех печаль Я не вернусь, я говорю прощай Ты думал, что я день А я оказалась ночью, Ты думал, что я день Вхожу прочь Я думала, ты есть Не верила в нас, нам Я думала, ты здесь А ты где-то там, там Ты думал, что я день А я оказалась ночью что я тень, а я ухожу прочь. Я думала,